Здравствуйте! В студии работает Любовь Курьянова. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, увидим в репортажах наших корреспондентов в этом выпуске. Ученые со всего мира обсудили возможности онлайн-обучения. Книга о писателе иммигранте Иване Шмелеве как зеркало русской иммиграции 20 века. Авторские песни прозвучали в Центральном доме литераторов в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. Как пандемия повлияла на образовательный процесс и можно ли изучать русский язык онлайн? На эти другие вопросы смогли ответить участники международной видеоконференции в Хорватии. Во встрече приняли участие ученые и педагоги более чем из 15 стран мира. Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном пространстве в эпоху пандемии. Так называется международная конференция, которая проходила в Хорватии с 1 по 3 декабря. Преподаватели и ведущие представители мировых вузов смогли поделиться своим мнением о новом веке онлайн-обучения, а также найти компромиссы в изучении этого непростого предмета в таком формате. Уважаемые ректоры, профессора, преподаватели русского языка, студенты, все уважаемые участники конференции. Рад приветствовать вас в такое непростое время. Рад, что вы здоровы и продолжаете работу на благо и поддержки русского языка. Ровно 20 лет назад в университете Пулы имени Юрая Добрилы у студентов появилась уникальная возможность познакомиться с русским языком. Поэтому дата проведения тематического форума далеко не случайна. С тех пор при поддержке университета в Хорватии ежегодно проводятся недели русского языка, поэтические чтения и дни культуры. На конференции собрались участники из Испании, Болгарии, США, России, Австрии и других стран. Они отметили, что тенденция к изучению русского языка постоянно растет и даже в период пандемии тематические онлайн-курсы остаются востребованными. Во время выступления было также отмечено о плотном сотрудничестве России и Хорватии. Страны активно помогают иностранным абитуриентам и проводят мероприятия для знакомства с национальной культурой. 113-я площадка русского центра отпраздновала вторую годовщину. За время работы в Прешевском университете в Словакии соотечественники смогли посетить множество мероприятий и приобщиться к русской самобытности. Всю неделю русский центр в Прешеве проводил праздничные мероприятия в честь второй годовщины со дня своего открытия. Из-за карантина сотрудники и студенты не смогли встретиться вместе, но это не помешало им провести праздник онлайн. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, два года назад был в прешевском университете при участии представителей посольства Российской Федерации в Словакии, представителей фонда «Русский мир» и прешевского университета в Прешове торжественно открыт русский центр прешевского университета в Прешове. Он является 113-й площадкой, которую фонд «Русский мир» создал для распространения и популяризации русского языка, русской литературы и культуры в мире. Хотим еще один раз поблагодарить фонд «Русский мир» за то, что выбрал именно наш университет, где преподавание и изучение э, дисциплин, связанных с русским языком и русистикой, имеет свою долголетнюю традицию. Русский центр получил множество поздравлений, в том числе от посольства России в Словакии, Российского центра науки и культуры в Братиславе и других культурных центров со всего мира. Дружная команда преподавателей и учеников вспомнила о самых ярких моментах этого года и поделилась впечатлениями об учебном процессе. За время работы Центр в Прешеве успел принять участие в многочисленных научных конференциях, открыть международные проекты и провести недели русского языка. Студенты и преподаватели очень высоко и с любовью оценивают работу этого культурного центра. О жизни и творчестве Ивана Шмелева расскажут подлинные экспонаты, которые появились во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Известный писатель-иммигрант буквально стал зеркалом эпохи русской иммиграции XX века. Уже за рубежом он продолжал писать о России, а его произведения воплощали любовь и тоску по родине. Личные фотографии, любимые книги Шмелева, а также предметы с автографом писателя. Более 250 экспонатов вошли в новую коллекцию Владимира Суздальского музея-заповедника. Все они представляют продолжение выставки «Пыль чужих дорог», которая рассказывает о драматических событиях столетней давности, большой русской эмиграции. Как отмечают кураторы выставки, выход этого издания стал особым подарком для всех мероприятий, которые освещают столетие русского исхода. Уже скоро экземпляры каталога будут переданы общественным организациям, библиотекам и другим культурным учреждениям. Издание книги о музейной коллекции Ивана Шмелёва поддержал фонд «Русский мир». Именно благодаря этой совместной работе проекты по сохранению памяти о соотечественниках активно реализуются. Так, одним из первых результатов активного сотрудничества стал выпуск альбома о жизни летчике Иване Смирнове. Творчество, как глоток свежего воздуха. Именно таким стал концерт современного барда исполнительницы авторских песен Екатерины Кордюковой. Любители поэзии и музыки смогли насладиться творчеством автора на вечере в Центральном доме литераторов. Только... «Поющаяся поэзия» — так называет этот современный жанр устного стихотворного творчества. Он сформировался на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Именно тогда в неформальном студенческом и интеллектуальном кругу стала популярна бардовская песня или исполнение авторских стихотворений под яркий гитарный аккомпанемент. В жизни Екатерины Кордюковой поэзия всегда занимала особое место. С детства она занималась творчеством, часто писала стихотворения. В основном о личном понимании жизни, философии, любви и дружбе. Уже впоследствии Екатерина принимала участие в литературно-музыкальных конкурсах и гостиных. За все время творчества ей удалось выпустить пять авторских книг с поэзией. Ну, стихи для меня ближе, и они являются основой моего творчества. А песни – это возможность прежде всего донести стихи до зрителя, до слушателя. Стало существенно меньше возможностей общаться со зрителями очно. В основном концерты переводятся в онлайн-формат, поэтому очный концерт для меня – большое событие, тем более в Центральном доме литераторов, на такой старой, Площадки, которая имеет э, репутацию э, и еще известна с советских времен. За свою последнюю работу сборник стихотворений Крылатый мир Екатерина Кордюкова получила литературную премию имени Александра Блока. Это издание воплотило в себе размышления автора о жизни, красоте и сути творчества. Некоторые из стихотворений Екатерина представила на сольном концерте в Центральном доме литераторов. Шальной заметет все дороги. Я приду к тебе сквозь холода, непогод. Я приду, только дай залезать, мне жгки. Не спеши, пусть немного еще победит.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 до новых встреч и до свидания.